Врываемся на ножики, точнее они уже там в общем-то постепенно, постепенно, постепенно эти ножики закончились И как вы видите, зарезали последнего игрока команды в атаке а, Но нет, все-таки периодически какие-то геймпендинги у нас здесь вылазят а, Досадные, но надеюсь в ходе лайва хотя бы этого не будет Команда Анви, выиграв ножевой раунд, естественно, выбирают начать в атаке. Их состав на сегодня это Кессон, 21-й, Блэк, самый слабейший и Дуримар. Команду в атаке же сегодня представляет двоечник, Хакуна Матата, жопастый Профетик, кем он только не был во время этого турнира, Женя и Акош. Всех приветствую еще раз, дорогие друзья, и поехали. Очень интересная стратка от команды в атаке сразу поджим. Дикий поджим всей команды, позиции на радио. Первые размены уже пошли. Хаешечка достаточно неплохая туда залетает. Разменялись. Разменялись. Минус от слабого, минус от блэка. И последним остается жопастый профетик, у которого жопка, по всей видимости, просто на ноль не пролезла. Ну и как бы, да, вот именно поэтому все так и получается. Минус от слаб... от самого, простите, слабейшего. И пистолетка в активе команды Anvi В целом, ну, как-то даже вот и не запариваясь Если уж справедливость ради э, говорить Опять же, какой-то у нас геймпендинг сейчас все же произошел Да, как вы можете заметить Бары, бары не успели прогрузиться Опять у нас игра на паузе Ну, короче, ХЛТВ сегодня молодец ХЛТВ вообще просто бесподобно Если вдруг кто до сих пор еще не понял Самый слабейший сегодня, да, игрок с ником Самый слабейший, это Мясич как вы видите, он опять, кстати, там с дробовиком. Опять вот, в общем, начинается вся та же самая система. Веселушки-приколюшки. Приколдейский. Не совсем понимаю, почему команда в атаке частично даже с респауном не успела выйти. Но Женя, Женя поп поборолся хотя бы как-то. Но, к сожалению, это не очень сильно помогло Жене. Счет 2-0. Тоже, опять же, не сказать, что здесь какие-то сложности есть. И, блин, ХЛТВ, прекрати болеть. ХЛТВ, пожалуйста, дай нам сегодня посмотреть нормально КСик. Кстати, кисоны 21-й за два первых раунда еще не успели никого убить. Ну, а в противоположной команде три игрока еще не успели сделать ни по одному киллу. Да, у нас все-таки есть, к сожалению, досадные провисания. И это, конечно, немножко грустно. Немножко, повторюсь, немножко. Хотелось бы вот, чтобы такого не было. Все-таки это гранд-финал, блин. 30 с лишним игр отсмотреть без лагов. И на гранд-финале вот начинается катавасия вот это. Дуримар и Блэк. По минусу Женя ответный фраг по Дуримару. 21-й забирает Акоша. У нас продолжаются какие-то дикие просто зависания. Женя ежапастый по минусу. Ситуация 2 в 2. Минус от Кисона и Женя последний Женя погибает от рук Кисона, Дорогие друзья, я затрудняюсь на самом деле э, Оценивать, что сейчас будет и пройдут ли эти лаги Я точно единственное, что могу сказать, как вы видите, да, появляется надпись GamePending и эта надпись обычно появляется, когда сервер ставится на паузу Но я не думаю, что там кто-то прикалывается из игроков и постоянно паузу прожимает Поэтому логически я пытаюсь додуматься, что, наверное, просто лагает ХЛТВ Непонятно, почему оно лагает, но что-то явно происходит Просто если бы проблемы были у меня, то как минимум бы у вас сейчас лагал стрим Но как максимум КС выбивало бы ошибку в, в углу в правом верхнем, что плохое соединение Мясич, скорее всего, думает, что всех можно вынести спокойно и прихалюхи до хорошего не доведут. Согласен с вами, Иван. Полностью согласен. Привет, оператор. Приветствую вас, каблан. Приветствую. Ну, опять у нас, да, вот эти вот какие-то жуткие дикие зависания. Это просто жесть какая-то вообще, вы посмотрите. Такое даже просто невозможно нормально смотреть. Аж опасный профетик минус в атаке. А, минус в атаке, минус 21. Бомба установлена, ситуация 3 в 2. Как вы видите, да, вот здесь три игрока обороны у нас демонстрируются, хотя, а, ребяточки, надо сейчас срочно, срочно, срочно а, выяснять вопросы. Если есть, конечно, что выяснять, но я, в общем, администрации турнира, конечно, отписал. Свой долг я, как говорится, выполнил, но очень буду расстроен, если мы и дальше будем наблюдать за матчем вот в таком вот русле. Это будет грустненько. 3-1, дорогие друзья, 3-1. Команда в атаке забрала свой первый девайсный раунд, и мы, черт возьми, из-за этих лагов вообще практически весь раунд пропустили. Привет, ребята, чудом вспомнил, но не могу я пропустить гранд-финал. Всем приятного просмотра, ребятам показать достойную зарубу. Санек, отдельный привет, рад слышать. Виктор, приветствую вас, спасибо вам большое, вам приятного просмотра. Сегодня у нас, к сожалению, достаточно много фризов на ХЛТВ почему-то образовалось. Его, скорее всего, нужно перезагрузить, но администрация матча меня сейчас не слышит, так как 21-й. Uh, в данный момент находится на сервере, да? И надо как-то вообще-то отключать все это дело. То есть ХЛТВ нужно просто перезапустить. Его нужно выключить включить по новой. Должно помочь. По идее. Женя! Ну, вот. Это же прям Unreal, да? Просто, просто Unreal. Смотри, вообще в текстурах игроки застревают. <laughs> Мне интересно, сам сервер-то ведь не лагает. По идее. Но 3-2. Блин, беда, если, ребята, если у кого-то есть быстрый доступ либо к ХЛТВ, либо к администрации, кто-нибудь сообщите ребятам, что у нас здесь просто полный караул. Саня лучший комментатор, всего. всем хорошего вечера. Андрей, спасибо вам большое, приятного вам просмотра, если, конечно, такое можно приятно смотреть. Но опять же, ребятушки, призываю всех к пониманию, что это все-таки проблема не с моей стороны, проблема, видимо, на хостинге какие-то. Ну, собственно, да, повторюсь, что Мясич, конечно, используя дробовик, э расписывается немножечко в своей несостоятельности, потому что это не та команда, против которой надо играть с дробовиком. А, учитывая, что это гранд-финал, играть здесь нужно максимально, вот максимально э на топе своих возможностей. Но ну, 21-й за каналкой Хакуна Матата это знает, но это не мешает 21-му все-таки сделать минус. И мы получаем 4-2. Ну как-то, конечно, грустноватенько. Реально, немножко портится из-за этого... Влагах виноват Володя Дуримар. Чатик. Чатик, молодцы. Правильно мыслите. Я бы твои комментарии без видео смотрел. Да я понимаю, спасибо вам большое еще раз, Андрей. Но все-таки моя задача показывать Counter-Strike. А какой-то Counter-Strike сегодня прям грустный. Я из-за этого немножко дезморали ловлю просто. И чуть-чуть портится настроение, когда вот такой. КС самый, блин, ответственный день, черт возьми, получается. Вот это, конечно, очень сильно расстраивает. Прямо очень сильно расстраивает. А, по поводу приза, дорогие друзья, одну секундочку, сейчас э, я как раз заодно посмотрю, отвечала ли мне администрация, ну, кто-нибудь из администрации отвечал или нет. Так. Нет, к сожалению, администрация на связь не выходит, дорогие друзья, черт возьми, блин, печалька. А, касаемо призового фонда, дорогие друзья, вот теперь да, можно его рассекретить, собственно говоря, 10к рубликов призовой фонд. Я не знаю, как он будет точно распределяться, за первое место все 10 тысяч, или как-то они будут делиться между собой за... Первые три места Но факт остается фактом 10 тысяч рублей, в общем, на кону лежит И вот кто-то коснется этих 10 тысяч Кто-то не коснется Приз вроде на финале скажут Ну так правильно сегодня же гранд-финал Грусть, печаль и тоска, дорогие друзья Гложит меня просто без остановки Что, черт возьми, происходит Как это могло получиться, блин, именно на гранд-финале? Блэк и в атаке сейчас э, пытаются э, воевать Да, именно Блэк и вся команда в атаке Я не ошибся сейчас Именно так это все и выглядит Ну, здесь, конечно, тотальный перевес численный Ну, и как результат, в общем-то, э, перевод этого численного перевеса в э, победу в раунде от команды Анви Счет 6-2, ребята, пока обороняются хорошо, но... Есть, конечно, конечно, нюансик И нюансик довольно-таки неприятный, да? То, что это все-таки не КС вообще, блин. Ну вы смотрите, просто три шага делает моделька. Все, фриз. Три шага, фриз. Три шага, фриз. Самый с с ничего себе мясич. Раздал три хэдшота. Ну не три хэдшота, три минуса давайте правильно называть вещи своими именами. Три хэдшота. три минуса с дигла. Жопастый Профетик, 66% здоровья, и его позиция на улицу уже, в общем-то, известна игрокам команды Анви. 21-й добивает последнего выжившего атакующего игрока, и счет 7-2. Конечно, опять же, призываю вспомнить, что Анви находится в обороне, которая является, по сути, здесь сильнейшей стороной, и в атаке. Если уши раскроются, да, э, то раскроются где-то ближе ко второй половине, да? Если мы вообще это увидим. Просто бывало на моей практике, когда ХЛТВ э, на каких-то матчах лагало, тормозило и, и в итоге просто падало. Понимаете? И это самое ужасное, что сейчас может произойти. Просто падение ХЛТВ. Мне никто ничего не ответит, никто ничего не скажет. И никто даже из администрации не поймет, что ХЛТВ-то отвалилось. Минус от Кессона, дорогие друзья, 8-2. Победа в первой половине достается коллективу Анви. С чем их и поздравляю. Начало достаточно успешное. Рамбо, приветствую вас. Килкон, надеюсь, правильно прочитал. Килкон, вернее, надеюсь, правильно прочитал. Привет, только вчера подписался. Уже нравится. Очень рад, что вам нравится продукт, так скажем, который я выпускаю. Это замечательно, это хорошо. Это... Как раз-таки и цель, чтобы людям нравилось то, что я делал. 10к это нормально, учитывая, что взносов не было. Да, я полностью согласен, ребят, сразу говорю. Не смейте даже плохо говорить про призовой фонд, в общем-то, да. А, потому что администрация турнира... Когда вы скажете приз... Я вот его прям буквально 2 минуты назад э, назвал. Рамба 10 тысяч рублей призовой фонд. К сожалению, как он делится, я не могу на данный момент уточнить. Потому что администрация... Не может сейчас читать личные сообщения Вот, ну, то есть Либо за первое место там 10 тысяч Либо, как это обычно бывает, делится Там, на, например, первое место 5 тысяч Там второе 3, третье 2 Рубля, просто 2 рубля Все остальное мне В общем, 8-3, дорогие друзья Блин, ну беда, беда, ХЛТВ, конечно, подставляет сегодня Здравствуйте всем, а почему фрезы и лаги? Алексей, приветствую вас ХЛТВ сегодня болеет очень сильно болеет ХЛТВ. А, вот, ура, мне написали, что сейчас ХЛТВ перезагрузит. Я надеюсь, что все будет чики-пики. Чики-пики. Спасибо большое тому, кто ворвался в ТС к ребятам и сказал о том, что лагает. Обещаю, обещаю, ребята, вы вот прям просто останетесь в памяти каждого человека, который а, смотрит а, данный матч. Саня, какой маппул? Нюк, Инферно, Трейн. Саня, привет, помойка, живи. Константин, привет, ну матч не на фасткапе, к сожалению. Да, Ник правильно прочитал, как я понял вас звать Саня. Да, Да, абсолютно верно. На ты переходить можно? Да, ребятушки, конечно. Ну, я преимущественно обращаюсь к своим зрителям на вы, но вы вправе со мной обращаться на ты. Как бы, кто ко мне на ты, я к тому на ты. Кто ко мне на вы, я с тем тоже на вы. По умолчанию с незнакомцами тоже на вы. Так, пробуем, дорогие друзья, переподключиться. Ой, какой рекорд-то, господи. Лагает, Дакисон. Лагает просто капец. 11 раундов, которые мы сейчас смотрели, считайте, что их не было. Вообще теперь не переподключается. Вообще не переподключается. Короче, так смотрели хотя бы с лагами, теперь вообще не можем смотреть. Понятно. Понятно. Беда, блин, беда, печаль тоска. Саня, а вы как поживаете, а то ничего не говоришь. А, да у меня все отлично, Константин. Всегда все хорошо. Тебя может забанить за реконект. Да не, на ХЛТВ не банит за реконект. Вы что? Прям вообще сегодня вы просто посмотрите, какая беда происходит, дорогие друзья. Затроила ж ку О, все, пошло. Ой, это что такое? Это что за кошмарные цифры и картинки, пиксели? Просто вообще, смотри, все посыпалось. Хуже уже не будет И тут бац Да, и тут как бы из-под днища постучали Это жестко, конечно, брат Да, я согласен жестко-жестковато Так, ребяточки, знаю. Something's wrong. Какой something's wrong. Короче, ребятушки, в общем, все, ждем, когда буферизация сейчас отбуферизируется, и мы, по идее, на катку-то залетим. Вроде есть люди в чатике, да, кто этот, кто в теме. Если вдруг что, администрации скажут, если лаги будут продолжаться. Дудосит гады, не то слово. Ты не понял, я спросил на вы, потом на ты, вот в чем соль. Константин, так я же всегда с тобой на ты. Мы же знаем друг друга уже очень давно. Это все анонимус. Да не, это все моя арена, скорее всего. У моей арены такое бывает. Она периодически болеет немножко. Блин, не, все равно, кстати, смотрите, есть фрезы, небольшие, но есть. Счет, кстати, 9-3. Блин, беда, беда полнейшая Опять то же самое, ничего не помогло Столько дней ждать, и вот тебе финал Да, не говорите вообще, ребят Просто капец, блин 12 дней, 12-й день сегодня Турнира, и все равно лаги какие-то есть Вот, видите, опять Опять подвисает немного Блин, жесть Это жесть Какуно Матата минус Блэка. Есть ли вообще резон комментировать то, что сейчас происходит, дорогие друзья? Вот 21-й ставит хедшоты, крутые, которыми впору было бы сейчас наслаждаться. Но как этим, в принципе, можно наслаждаться, да? Когда пошаговая какая-нибудь РПГ, то в разы интереснее, блин, или пошаговая стратегия, потому что... Ну это что это такое вообще? О, Какие next-карты! А, да здесь вообще, наверное, уже надо на самом деле Поднимать тему переноса игр Я не знаю, на завтрашний день там Или на послезавтрашний Но куда-то, наверное, надо это переносить Есть как вариант Еще, конечно, попробовать перезапустить сервер Может там что-то, связь ХЛТВ и сервера Короче, по бороде пошла Не знаю, очень сложный момент Но вы, в общем-то, сами все видите Да, что даже перезагрузка ХЛТВ не помогла Кстати, что-то, смотри, вылечилось, да? Вроде нет лагов. Нет, есть, блин. Есть, зараза! Привет, хороший комментатор. Юсуф, приветствую вас. Ну, атака зашла на точку А. Опять же, в каком числе непонятно. В какой численности зашли непонятно, да? В каком количестве игроки обороны остались. Это Black 1. Сервер и ХЛТВ нужно перезагружать Пусть после нюка перезагружают и, видите, я вот то, а про то же Я вот тоже думаю, что нужно Но, блин, как-то, ну все равно Вот так смотреть, уже проще, мне кажется Игру прервать и по новой ее начать Ну, просто из расчета, что Анви играют в обороне э, В атаке играют в атаке Досливать специально до 9-4 Если уж такой вопрос прям принципиальный, да Ну, короче, это беда, блин Это беда Ничего себе, дуримар Ничего себе, дуримар, какие штуки чудит Кстати, у нас вообще Смотри, с диглами просто пришли И почти забрали раунд, дамы и господа Ну, прикольно, прикольно Ну или как вариант, можно вот сейчас вторую половину не запускать, взять, просто попробовать перезапустить сервер и, типа, вторую половину начать уже как есть, да, как говорится. То есть со счета 10-5. Ну, типа, мы уже знаем, что там 10-5. Как раз экономика равна пистолетному раунду. И как бы, то есть, вы понимаете, я думаю, да, о чем я говорю. Саня Рилли really хороший комментатор, КС отлично комментирует. Спасибо вам большое, Келкон, спасибо. Спасибо, приятно слышать такие слова. Салам алейкум всем, всем добра, Равильк, приветик, приветик Равиль. Жаль, жаль, что вы вчера все-таки проиграли, очень круто сражались, прям реально очень круто сражались. Респект вам всей команде. Очень, очень красивый КС вчера показали. Так, сейчас, кстати, лаги усилились просто многократно, как вы можете заметить, да, сейчас прям фризит просто капитально. Сейчас норм, Саш? Не, сейчас еще хуже стало. Ну, конкретно сейчас норм. Но вот буквально еще несколько секунд назад... Нет, все равно лаги есть. Лаги есть. Мы уже на третьей игре расплавились, к сожалению, поэтому приносим тысячу извинений. Ну вот я, кстати, как предположение вчера и высказывал, что э, думаю, что работяги просто устали на самом деле к третьей игре. Тяжело морально тащить вот так вот, понимая, что каждый матч может оказаться последним. Кессон, попробуйте перезагрузить сервер и вторую половину, ну, просто начать как бы, типа, по новой. Мне кажется, вот лучший самый вариант такой. Так, ребяточки, сейчас будет рестарт сервера, короче, и рестарт ХЛТВ. Я надеюсь, поможет. Держим кулачки, держим крестики. Потому что... Не, звук не пропал, ребят, это я молчал просто. Я просто сообщение писал. Не вышли с группы. Ну, не вышли с группы, это значит либо FNF команда, либо команда Road to Victory. У меня одного проблем со звуком. В смысле проблемы со звуком. <laughs> Что просто была тишина, это я просто замолчал. <laughs> так, ну, дорогие друзья, сейчас все перезагрузится. Немножечко повесим, пока вот так. На статичной картинке. Дождемся, когда все перезапустится и переподключится. И следом переподключимся мы. Надо, надо ждать. Не молчи, Саня. Так, пришлось. Я не, не успевал же ведь. Не, не, не успевал, мне надо просто и одновременно э, в чате, <къем> не в чате, вконтакте, а вконтакте было нужно писать Так, ну давайте, удачи нам, дорогие друзья, удачи, может получится Без лагов в этот раз Перезапустили все, и сейчас просто будет вторая половина, если что Сунатула, приветствую вас Всем привет, салам из Казахстана! Удачного стрима, Айр Дауит! Приветик, приветик Казахстану! Я думал, на ФК Турик проходит. Не-не-не, у ребят на хостинге есть а, свой а, клан-вар, так скажем, сервер, на котором они как раз этот турнир и организуют. Блин, и все равно! Охренеть! Или все, или прошло. Это какая карта по счету? Это первая. Не, вот вро вроде нету лагов, да? Мы смотрим стримы из-за твоего голоса. Вай, вай, вай. Это у нас ASMR-стрим, да, получается? Блин, нет, все равно лагает. Офигеть! Просто офигеть! Плохое качество. Да не качество хорошее, вы не переживайте. Качество хорошее. Это у вас просто в, э, на вашем гаджете, с которого вы смотрите, э, сыграла, к сожалению, автонастройка. У вас просто, значит, канал не вытягивает мой стрим. Я как бы в 2К транслирую. В 2К не может быть качество плохое. Ну, хочу, конечно, сказать, что фризов стало определенно меньше. Но они все равно никуда не пропали. Они все-таки есть. Опять же повторюсь, да, их стало меньше, но не делись они абсол в абсолюте никуда. Хотя вот вроде опять же сейчас уже больше 10 секунд никаких фризов. Что удивительно, к слову сказать. Блин, только сказал. И опять залагал. Да что ж ты будешь делать-то, Ты а? да еще и жестко как залагала, блин. Ну, предложила мне здесь еще, конечно, администрация еще один вариант. Просто ребутнуть.. А Самому свою кс-очку Ну, дескать, вдруг Вдруг это что-то у меня здесь забаговалось И хреновенько работает Ну, давайте, дорогие друзья, я и такой вариант попробую, да Потому что Ну, я, конечно, 99,9 уверен, что проблем у меня-то нету Иначе, как минимум, я уже говорил, да, трансляция была лагала То есть это было бы как неизбежность, да То есть если у меня есть какие-то проблемы с э интернетом они бы отображались в виде проблем с соединением с сервером. Ну, посмотрим. Так, ну я вот вроде как ворвался на сервер. Конечно, пока не знаю, еще ничего не могу говорить, да, но справедливости ради действительно, пока фризов нету. Пока. Надеюсь, и не будет. Может, правда какой-то глючок у меня произошел? Слушайте, а. А, нет, блин, все равно есть. Есть фрезы, собака, никуда они не делись. Да, нет, все равно лагает. Ну... Ну, я не знаю, что еще сказать, дорогие друзья. Да. Ну, сейчас каесик прогрузится опять на ОБС. Ну, не знаю, я бы, конечно, топил за перенос, но с другой стороны... -мо, можно как вариант, кстати, чтобы ребята отыграли э, матчи, а мы по демочкам посмотрели потом. Вот такой вариант еще, кстати, возможен. Задудосили. Ну там что-то моя арена опять, по всей видимости, э, вешает фигню полную. Короче, а в атаке у нас теперь анви. У них, как вы помните, 10 раундов было. А у команды в атаке 5. Ну не знаю. Но пока вот пистолетка началась, 10 секунд тут-фу ни одного лага нету. Давай. Стоит только сказать, что лагов нету. И вот они: здравствуйте, сразу просто вообще все повисает. Как вариант, можно просто подождать немножко, чтобы ребята сыграли, допустим, следующую карту. Мы получили демочку и с запозданием, но смотрели, все-таки, да. Не знаю, короче, ну в любом случае, нюк мы уже досматриваем как есть, а дальше будем смотреть уже по факту. Ну, опять же, да, вот моя излюбленная штука на карте нюк. Каждый раз, сколько бы люди... Сколько бы люди не пытались туда подсадиться, я всегда буду говорить, что это моя любимая... Любимая история... А Кош Два минуса, минус от самого слабого Да-да-да-да-да-да-да Да-да-да-да-да Самый слабейший Он же Мясич Вальнул Женьку только что У нас тут, я даже уже не понимаю, численное равенство Насколько мне вот так вот видится Жопастый Профетик Забрал Кого? Я даже не успел понять кого Мясича 21-й последний остался Минус Жопастый И минус от Акоша, дорогие друзья, пистолетный раунд за командой в атаке. Все лагает, потому что работяг нет. Посмотри, нет граф. О! Оу! Ну вы сами смотрите, какой надграф красивый, да? Может, демки запишет а ты прокомментируешь? Я об этом и говорю, но только, конечно, вопрос. а.. Проблема ли... Вот не скажется ли на демках? Демки-то ведь тоже могут записаться точно с такой же бурдой, которая вот сейчас происходит. У меня и такой опыт тоже бывал, когда и демки лагали вместе с ХЛТВ одновременно. Так, кстати, у нас Анви бомбу умудрились поставить. Вот это да. По игре если смотреть, то в атаке можно Выиграть, выгнать... наверное, да, карту. Они в обороне хорошо играют и дар... Дар... И в слабой стороне взять... А, наверное, да, и в слабой стороне взять 5 раундов Ф -ф фаворитов. Они... Интернет норм, что-то по железу. Оксу урон. Да это вообще не у меня проблема. Это не мои делищи. Тут беда. А, беда, наверное, <coughs> где-то там, на хостинговой части. Так, что у нас? 1.6. Такое нереально нормально смотреть просто. В этом я согласен, да. Но есть вариант, что и демка, опять же, повторюсь, может быть такая. Однажды мне скинули такую демку. Прокомментируй, говорит, я ее как запустил, как увидел, как охренел от того, какая она. Столько прыжков, пролагиваний и зависаний. Даже здесь нету, дорогие друзья. Блек Блэг Кисон. ну, в целом Анви, кстати, выиграли раунд, да, как вы могли сейчас заметить, и вот этот раунд они тоже, по всей видимости, выигрывают, счет у нас будет в таком случае 12-6, и поэтому надо уже немножечко, давайте хотя бы чуть-чуть попробуем посмотреть игру, хотя бы чуть-чуть, это сложно, я понимаю, но что-то надо придумывать, однозначно. Во как ребят, ребят с респауна выходит. Люто. Люто и дико. Или перенести гранд-финал. Ну, такие варианты я тоже предлагал. Ну, а там как бы как угадать, на какой день перенести, так, чтобы и там не лагало. А то вот получается как бы, ну... Если бы знать наперед, сегодня я бы комментировал для вас другой матч совсем, если бы знать бы, да. То есть, получается, сегодня у меня день просто так как бы вылетит. Но это в целом не страшно, но обидненько. Обидненько вообще, что так все полностью вот получилось. Но, собственно, и в этом раунде, как вы видите, в атаке далеко не на коне. Акоши Хакуна Матата, ну, мне кажется... Сомчик, спасибо вам большое за 5 евро. Хоть... Хоть это вызовет у меня улыбку Вот в результате всех этих вот событий. Спасибо вам большое. Жму вашу руку, человечище. Но да, но да, дорогие друзья Хакуна, Мака... Ха... Ту, блин. Хакуна Матату убили А Кош последний остался Ну засейвился Акош Кош хотя бы 13-6 Медленно и уверенно Анви приближаются к победе на первой Карте То чувство, когда пинг у тебя под 100-150 не, так-то вот смотрите, что этот Нетграфта э, вот я включал, да, смотрите У меня пинг сейчас, ну, 40 получается там сколько? Ну, 43-44, да Ну, это прям какая-то вообще жестянища творится сейчас Что-то очень жесткое но, да, оно приблизительно так и выглядит. Когда заходишь на сервак, и у тебя пинг 150, игра почти такая же. Ты вот с респауна выходишь, потом, бац, ты уже умер. Кто убивал, когда убивал? А, еще хрен его знает вообще. Ну, двоечник настрелял там что-то. Кто кого убил, в итоге непонятно. Счет. А, Блэк последний минус сделал, да? То есть у нас 14-6. Мне кажется, или Кош всегда последний выживает. Ой, знаете гейм-овер, а я ведь, кстати, не отслеживал. Любопытненько. Но вполне возможно, почему нет. Ну, например, если его позиция на точке А, а соперники всегда выходят на точку Б, это логично. О, смотрите. Только что мы находились в респе, а теперь бабац и... И вот здесь находимся. Блин, давайте я на всякий случай проверю. Может, действительно у меня что-нибудь интернет там голову делает. Давайте я на спид-тест, что ли, залечу, посмотрю, что там этот. Все ли у меня там с входящими и исходящими путем. Хотя, блин, сейчас интернет вообще запущен. Стрим, точнее, сейчас там вообще цифры будут сумасшедшие просто. Тут приходит поговорка, вспомни луч кого-то солнышко. Я про то, что Саня говорит про лаги, они появляются. Да, есть такое. Так, ну, download нормальное. Сейчас будем смотреть, что с аплоудом. Интернет норм, лосс был бы, не парься. Да я вот, да, в курсе, что были бы потери, но все-таки вот для своего собственного спокойствия я хочу убедиться. Ну да, все нормально, и загрузка, и скачивание, все хорошо. Да, что-то хостинг сегодня не порадовал, блин, не порадовал. 15-6, дорогие друзья. Ну, матчпоинт, по сути, да, здесь уже близка победа команды Anvi. Анви. Радоваться этому или не радоваться непонятно, но команда в атаке что-то даже близко, пока не намекает на то, что какой-то э, камбэк будет. 9 матч-поинтов. Да, абсолютно верно. 3 в 3. Кисон. Перестрелка с мейном. Пока у нас хотя бы не лагает хоть что-то, озвучу нормально. Снайперская винтовка. Все, понятно, опять все начинает висеть. Какая по счету карта? Да первая, блин. Ой, 21-й. На нож посадил на снайпера. Ха-ха-ха, двоечника зарезал. Какуна Матата минус 21-й. И вот Кессон, собственно, ну, как бы добегались, короче, ребята, да. Да, это все Володя Дуримар, досит, короче. Да, надо смотреть, дамы и господа, конечно. Можно сделать камбэк в данной ситуации. Можно в целом 8 раундов-то еще отыграть и даже на оверы попытаться вывести. Но учитывая то, как команда Анви начала первую... Простите, вторую половину. Ну это, конечно, прям намекает на то, что я не думаю... Что вот конкретно в этой ситуации можно откамбэчить, да. Но сейчас возьмут парочку раундов. Э, ну, может быть, там раунда 3. Ну и на этом все постепенно дальше будет заканчиваться, потому что... Хотя синдром 15-го раунда, помните, да? Я вам о нем уже неоднократно рассказывал. Самый слабейший, он же Мясич. Он же Мясич. Остается один против двух оппонентов. Ну и, да, самая тема, побегать с фонариком. На поинте то Добегался. Минус, хаку мат... Минус от Хакуна Мататы, ну и 15-8, собственно. Какие следующие карты? Инферный и Трейн. Ну, Трейн будет только в случае, если 1-1 по картам, да. То есть следующая карта Инферно, если ее выиграет команда в атаке, тогда Трейн мы с вами увидим. Если нет, то и не увидим ничего больше. Потому что это моя арена, я с ними уже лет 8 борюсь, у них всегда норм. Жесть просто. У них всегда норм. А зачем же вы тогда с ними боретесь? В каждый раунд будут закупаться как последний? В атаке теперь эко-раундов не будет. Да, ну а им зачем закупаться каждый раунд как последний? На самом-то деле, да? Потому что если они выиграли раунд, так у них бай в любом случае будет. А если проиграли, так уже и закупаться не надо. Но юридически да. Эко-раундов у них уже не будет Ну, возможно, у них вообще раундов больше не будет Да, ситуация 3 в 2, так пока находится в перевесе Ну и позиционно не сказать, что, в общем-то, все плохо 21-й отправляется на точку Б ставить бомбу И вместе с Блэком будут пытаться удержать эту самую точку Хакуна Матата отправляется в каналки Там каналки, кстати, у нас уже никто, в общем-то, и не прикрывает Минус 21. Блэк просто в наглую пропустил э, соперника и да, дамы и господа, дефьюз-бомбы. Ну, здесь, конечно, 21 с Блэком в целом вроде бы и неплохие позиции избрали, но как-то не туда смотрели. Вот. Наверное, скорее я бы подметил, что это не повезло. Кстати, заметьте, лагов чуть-чуть поубавилось. Сказал я и, на, и надпись геймпендинг. ха классика. Вчера матч в атаке понравился за них сегодня. Какой другой матч, если не секрет? Это то есть какой другой матч? А, это турнир. Турнир. От э, проекта... Одну секундочку, сейчас скажу. От проекта TP Game. TP Game это хостинг серверов. Вот от них финал... Буду комментировать. Его должен был вообще его комментировать завтра, но тут непонятно пока, что сейчас будет делать. 3 в 2, дорогие друзья. Акош и двоечник остались вдвоем. 15 кп у Акоша, у двоечника 100. Акош. Оп, как Володя Дуримарто был спасен товарищем по имени Блэк. Оба они сумели перестрелять двоечника, двоечник. Э, не двоечника, простите, ну, окоша. двоечник, двоечник, один на один с Блэком, но здесь самое, конечно, основное, это игра на время, и, в общем-то, это уже принесет немалый профит. Вот так вот, дорогие друзья, Блэк ставит точку и подводит черту под первой картой. 16-9, дорогие друзья, именно с таким счетом завершается первая карта сегодняшнего Best of 3. Прости меня, господи, но...